Вторая часть решения задачи D16. Мы применяем принцип Даламбера, основной принцип кинетостатики, для определения реакций опор. Давайте сначала мы определимся значит, с силами, которые действуют на наше тело. Для этого составим структурную схему. Итак, структурную схему значит, мы отбрасываем здесь и здесь в точках А и Б связи и заменяем их, есть, э, их реакциями. У нас задача, повторюсь, не плоская, а пространственная. То есть мы рассматриваем, хотя, по идее, мы, конечно, можем остановиться для какого-то момента времени, ввести вот, эту плоскость, например, Y, Z. Собственно говоря, нас интересует это все в конкретный момент времени, как бы, когда вот уравновесилось. Но у нас постоянная задача. То есть, омега постоянная, поэтому это уравновесится. Но, повторюсь, задача сама пространственная. Хотя мы ее будем решать вот для одного какого-то момента времени. Но задача пространственная. Поэтому, что делает скользящая заделка? Скользящая заделка реагирует следующим образом. Она по оси Z не мешает двигаться и вращаться. Но зато у нее возникают что вдоль оси XY, реактивная сила. Мы ее разложим на два направления как мы будем писать XA и YA. Строго говоря, здесь еще возникают два реактивных момента. Y то есть, не может проворачиваться вокруг А7. Давайте положительный направим, то есть против часовой. Вот такой момент, строго говоря, здесь вот еще момент a_x и момент a_y. Эти движения в пространстве тоже скользящая заделка запрещает. Далее в точке Б подпятник. он мешает двигаться что? Во всех трех направлениях по осям Х мы разложим на положительный. Извиняюсь, это была точка Б. А здесь, соответственно, ХА, УА и ЗА. Не мешает вращаться вокруг оси Z, зато мешает опять-таки вращаться вокруг этих двух осей. То есть X и Y. То есть вот эти моменты у нас реактивные присутствуют. Далее. Строго говоря, масса третьего дана. Значит у нас действует что? Сила тяжести третьего, действующая на третий элемент. Вот это внешние силы третьего элемента. Второй элемент у нас вот внешняя сила G2. Третий элемент, вот у нас внешняя сила что? G1, извиняюсь. G1, это первый элемент, G1. Пружина, но ну, мы ее, правда, строго говоря, и не должны рассматривать. Это внутренний элемент системы. Но потом для деформации мы ее будем рассматривать. Вот внешний силы которые действуют на нашу систему теперь главный вектор силы инерции то есть вот этот самый вектор фи равная минус ма который имеет достаточно сложную форму там, э, потому что на это мы написали общем, для материальной точки там интегрирование все такое вычисление этого вектора в данном случае для вращающегося тела все достаточно просто мы просто пишем что он равен что массе всего тела умножить на центр масс на ускорение центра масс этого э, тела теперь Поскольку у нас, повторюсь, вращение происходит без э, чего? Без, э, как его? Без углового ускорения. То есть у нас ε равно нулю, омега равно константе. То есть ε равно нулю. И в общем-то у нас сводится просто к главному э, вектору силы инерции. Я не могу никак сдвинуть в нужном ракурсе. Вот оно. Итак. Теперь соответственно давайте рассмотрим мы только какие центробежные силы. То есть все эти тела вращаются, тело 1, тело 2, тело 3. У него возникают центробежные силы. Но В данном случае мы для третьего тела мы не будем рассматривать, оно равно нулю поскольку находится на оси вращения центр массы то вращение равен нулю значит нам осталось только определить центроснимительное ускорение для первого и второго тела. они по формуле будут давайте запишем по массе значит по направлению кстати говоря как они будут выглядеть. Для этого они будут, соответственно, поскольку вращение происходит вот по этим окружностям, центростремительное ускорение будет направлено как к центру. Значит, силы инерции будут направлены, соответственно, против. Силу инерции здесь я тоже предложу против. Вот точка приложения мы... Еще будем обсуждать. Но сейчас я перерисую только направление. То есть, будет направлено от оси вращения. По радиусу от оси вращения. А по модулю они будут равны вот по этой формуле. То есть, m1 умножить на ac1. И фи 2 соответственно, м 2 умножить на c 2 м 1 и m2 нам дано. Нам осталось определить, что A1... ускорение центра масс первого тела. И ускорение центра масс второго тела. Извиняюсь. для второго тела все просто. Центр масс вращается по какой окружности? По окружности с центром, что на оси Z, а радиус ее равен половине длины этого стержня. То есть, соответственно, m2 умножить на омега квадрат r или 1/2 l2. Повторюсь, омега это ускорение, с которым вся система вращается. Для этого случая м 1 центростремительное ускорение, вот эта точка. Вот это у нас. Ну, давайте выпишем эту геометрию чуть поподробнее. Значит, вот у нас ось вращения. Вот у нас второе тело. Вот у нас третье тело. Вот этот угол у нас. Альфа. Вот это пускай будет центр масс стержня. Он, значит, посередине находится. Значит, если это L2, то вот эта длина у нас, соответственно, будет L1. То есть, если это общая длина L1, то это длина L1 пополам. Это у нас длина L2. Соответственно, радиус вращения будет L2. А это у нас L1 пополам умножить на что? На синус альфа. Следовательно, это аналогично этой формуле, только у нас здесь теперь что будет умножить на омега квадрат и половина, ну давайте здесь, здесь не половина, то есть а L2 полностью войдет и половина, что вот этого L1, ну мы в общем это показали, L1 пополам на синус альфа. Вот, так, вот такие у нас формулы для модулей сил инерции первого и второго звена. Их направление я уже нарисовал на чертеже. А теперь осталось определиться с точкой приложения этих этих сил. Значит Для этого давайте определим Отдельно мы должны рассмотреть первый стержень. Давайте отдельно опять-таки зарисуем. Вот, Нет, Давайте ниже зарисуем. Вот здесь. Вот у нас точка О. Вот у нас первый стержень. ОД. Вот это у нас угол альфа, я напомню. Вот происходит у нас вращение вот такое. Каждый элемент, вот каждый небольшой элемент, вот здесь вот, который я выделю, D, X, давайте, поскольку у нас X уже обозначено, DL, можно было бы DL обозначить, ладно. DX, как вот в источнике у авторов, если я выделю каждый элемент, значит, он будет обладать что? Центробежной силой, которая направлена будет что? Вот в этом районе, давайте обозначим ФИ маленькая как-нибудь, i Будет направлен по радиусу от оси вращения. И, значит, будет, соответственно, вычисляться вот по примерно такой формуле. Только там у нас что будет? Значит, ну давайте даже dφ обозначим. Это маленькая, такая маленькая сила инерции dφ. dφ. И она будет равняться, значит, чему? Она будет равняться маленькой вот этой массе dm и умножить на омега квадрат. И умножить на, соответственно, вот то, что я писал, L2 плюс... Только теперь у меня, повторюсь, не L1, а если я это обозначил Dx, значит, это ось у меня обозначена через... Это координата ξ. Значит, вот это ось кси у меня. Я ввожу как бы относительную систему координат. Соответственно, здесь будет ξ попал... Кси, просто ξ, умножить на синус альфа. Вот такая у меня будет... Величина у одной силы. У каждого элемента будет вот такая же сила инерции. Значит, где будет приложена равнодействующая система параллельных сил? Она будет приложена в какой-то точке φ. Вот это φ1 будет она вот этой точке приложения φ. Давайте мы ее обозначим каким-либо образом к си. -Це. То есть вот это положение будет у нас какое-то. С1, давайте. Нет, С это центр массы, это точка приложения. Давайте к С1 обозначим. Итак, у нас какое существует правило? Значит, давайте возьмем, например, уравнение моментов относительно точки О. Тогда сумма моментов всех сил относительно какой-то точки равна теорема Вареньона моменту суммы всех сил, то есть равнодействующей суммы параллельных сил. То есть сумма моментов равна моменту суммы. Что это означает? Момент суммы всех сил, это значит момент вот этой точки относительно точки О. То есть это будет Фи1. Момент этой силы относительно точки О будет Чему равен? Берем линию действия силы, момент чему равен? Модуль силы умножить на плечо. Плечо будет вот этот отрезок. То есть, кси 1 c умножить на э, косинус альфа. Кси1 умножить на косинус альфа. И это будет равняться... Значит, с плюсом беру, потому что против вращения. Это будет равно сумме всех моментов. Если я просуммирую все эти моменты, но я здесь взял бесконечный значит, я должен взять интеграл. То есть, я должен взять интеграл от вот такой величины. dmi умножить на омега квадрат. И умножить здесь, соответственно, вот эту скобку. L2 плюс кси синус альфа. Кси1 умножить на косинус альфа – это вот эта величина. В принципе, нам не важно, что искать. Мы ее так и обозначим через h, то есть вот это под плечо. Соответственно, φ 1 h у нас будет равняться. А вот здесь от кси нам надо избавиться и от dm и Каким образом интегрируем мы от нуля до последнего значения кси, это длина L, координаты кси, это длина L1 стержня. Значит выразим M через кси, каким образом с помощью линейной плотности. То есть dM равняется d умножить на какую-то линейную плотность гамма, то есть единицу массу единицы длины. Как она вычисляется? Это линейная плотность. Я напоминаю, линейная плотность это единица размера с ее килограмм на 1 метр. То есть всю массу тела надо его разделить на всю длину, если тело однородное, как в нашем случае. То есть фактически я написал, dx умножить на m1 делить на l1. Итак, если я подставлю все это сюда, то я получу интеграл от 0 до l1. Здесь у нас что? m1 на L1. Здесь что? D кси. И здесь у нас, соответственно, то есть, извиняюсь, омега квадрат еще. А вот здесь у нас вот этот L2 плюс кси синус альфа. Вот я получил уравнение. Какое? φ1h равняется Фух м1 ну, l1 вынесу за скобку что там у нас еще омега квадрат тоже за интеграл то есть вынесут остается здесь что от 0 до l1 И здесь соответственно l2 плюс си синус альфа на dxi вот такое уравнение мы можем решить с учетом что у нас φ 1 мы уже выразили вот через эту величину но давайте этим займемся в следующем фрагменте.